Добрый день, с вами Алексей Федорцов и в этом видео мы рассматриваем кейс по настройке таргетированной рекламы в Инстаграм по направлению, то есть ниши, продажи автозапчастей Автозапчасти на отечественного производителя, а Нива, такие модели как Нива, УАЗ и еще ряд. А подробно сейчас Рассмотрю по скринкасту экрана монитора. Сейчас мы перенесемся в рекламный кабинет Facebook и посмотрим всю результативную статистику. Если говорить в общем, то мы получили более 400 людов за время сотрудничества со средней стоимостью не более 250 рублей лид. Использовали трафик на сайт, использовали цели конверсии в рекламном кабинете Facebook, ну и так далее. Итак, переходим к подробностям. Смотрим. Так, переходим к обзору проекта по настройке таргетированной рекламы, как уже было озвучено, а, ниша продажа автозапчастей на Ниву, ВАЗ и другие некоторые модели. Но в, а, здесь таргетированная реклама, мы сработали именно по а, Ниву и по ВАЗу. Вы видите аналогично название рекламных кампаний на мониторе. И а, здесь у нас есть рекламные кампании на трафик, есть рекламные кампании на конверсию. Собственно говоря, рекламные кампании с целью трафик мы используем для того, чтобы получить статистику и а, корректно настроить аудиторию look лайк -like по посетителям сайта. Итак, возьмем для обзора общую результативность. Всего было потрачено 130 тысяч 130 тысяч 626 рублей. Видите, что наибольшая сумма затрат у нас на компании по трафику. Там сработали хорошие аудитории. И на компании за конверсию в основном это аудитории лайк. -like. Давайте перейдем в группы объявлений, чтобы посмотреть детальную статистику именно по конверсиям. Потому что там у нас мы вот видим результат 203 лида с сайта. Здесь мы получили... Порядка 400 лидов за эту сумму, за 85 тысяч рублей. Итак, перейдем в группу объявлений, хочу вам показать, и увидим результативность. У нас есть а, здесь а, две группы объявлений по направлению автозапчастей у а, вас. мы получили 68 а, лидов потенциальных клиентов через... А, аудиторию пикселя, и вторая — 135 лидов по этому же направлению. Но здесь уже сработала аудитория lookalike. Здесь мы применяем а, трафик с целью а, трафик на сайт. А в этой группе объявлений у нас сработала хорошо аудитория Lookalike. И видите стоимость цена за результат. Да? Если в раздельном смотреть разрезе, то эти 68 лидов у нас по 266 рублей пришли, а эти 191 рубль. Средняя стоимость автозапчасти 8500 рублей. Поэтому при хорошей обработке заявок, в принципе, все срастается. Сейчас я посмотрю переписку с заказчиком. Здесь, наверное, скрин выведу результативности, какую он прислал по отчетам своего отдела продаж, чтобы у вас тоже было представление. Так вот, нашел переписку, читаю. По Ниви конверсия из лидов в отправку, то есть уже опла оплачено 11%. По УАЗу конверсия из лидов в отправку 23%. Так, едем дальше. В принципе, мы посмотрели результативно здесь по компаниям, посмотрели по группе объявлений по аудиториям именно УАЗа. И сейчас давайте перейдем, посмотрим результативные креативы. Вот они. Да? Было множество других креативов, чтобы вы понимали, но здесь у нас сработала оптимизация. И мы удалили те креативы, которые нам не подходят по эффективности. То есть мы оставили самые эффективные – 195 рублей, 187 рублей. Средняя цена за лид – 192 рубля. Результаты по лидам вы сами видите. Там 62 лида – это по одной группе объявлений. Там всего 135. Перейдем и посмотрим, как выглядят сами объявления. Вот таким образом выглядит один из самых рабочих креативов. Это объявление на блокировку на вас. Ну, тут целый а, видеоролик. А, и давайте посмотрим второй креатив, который хорошо отработал а, в этой рекламной кампании. Ну и тому подобное. То есть цепляет внимание. А... Креатив мы тоже отрабатывали. Сначала изучали формы, изучали а, отзывы и смотрели, а, каким образом люди на что реагируют. После этого, естественно, вывели уже формулу идеального креатива для этого конкретного заказчика. И посмотрим результативность на примере этой рекламной кампании в виде графика. Вот таким образом а, выглядит количество лидов и их скорость поступления. Там, по этой рекламной кампании у нас получено 203 лида, потрачено 43 тысячи, там, 938 рублей. Что касается демографии, демографии видите, что у нас все, аудитория вся мужчины, да, женщин мы даже не включали. Изначально после того, как провели анализ целевой аудитории, мы поняли, что однозначно женщины тут вообще не целевая аудитория. И мы ограничили возраст, видите, от 35 до 55 плюс лет. Что касается плейсментов, давайте проведем аналитику. И, ну, тут, как всегда, Инстаграм лидирует, но с Фейсбука тоже зашло несколько лидов, да, в количестве 12 штук. Но все остальные, 191 по этой рекламной кампании, пришли именно с Инстаграма. На этом, в принципе, обзор кейса закончим. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. С вами был Алексей Федорцов. До новых видео.